У Лукоморья, к нам не близко, Госдепартамент США, там по себе гуляет киска. Джин Псаки, добрая душа, Пойдет направо, ошибется, Налево что-нибудь приврет, То в чудесах не разберется, То в побыхах в тупик зайдет, Ведь ей неведомы дорожки Далеких азиатских стран. Ну, а профунилась немножко Ирак, Попутов и Иран, Но пригрозила по незнанию, Что звездно-полосатый флот За Украину в наказание Граница Минска подойдет И развернет свои эскадры В дремучих видимских лесах. Я так вижу эти кадры в нью -Свит... На первых полосах. Но что с ней сделаешь, девица? Разбродой так чечен. В Чечне же никто не бреет лица. Страна же дикая. Зачем? Так убедительно лопочет. Несет сама не знает что. Сама хохмить, сама хочет Не департамент Шапито. Имели место карусели на референдуме в Крыму. Зачем? Наверное, к весели, Скажу точнее, когда пойму. Вы все готовы придираться. Ловить на слоев мастера. Отстаньте, будем разбираться. У нас и так дело в гора. Вокруг одни дегенераты, что не страна, как есть дурак. На всей планете только Штаты соображают, что и как, и разъясняют, как умеют. Но если дальше так пойдет, они пожнут, чего посеют, и будут кушать, что взойдет. А это может быть невкусно и не особенно съедобно. За департамент как-то грустно, за псаки как-то неудобно.